Прощаюсь ко всем, кто сейчас занимается сексом. Не благодарить. Красавица, помоги! Помоги! Помоги! Помоги! Моя учительница Зинаида Петровна не верила никогда тому, что я закончу универ. Зинаида Петровна, мне 37 лет, и я закончил. Мне 37 лет, и я наконец-то закончил универ. Ну ничего, зато теперь вся жизнь впереди. 37 лет. Йо...